Всем привет! С вами Елена и канал 4 лапки. Из прошлого видео вы знаете, что моя любимица, малый немецкий шпиц по кличке Бонни, стала мамой четырех замечательных щеночков. Сейчас малышам всего лишь неделя, но с момента рождения они здорово подросли. Щеночков я держала в коробке, из которой по неизвестной мне причине Бонни вытащила подстилку, и карапузы ползали по картону. Первые три дня заботливая мама не отходила от малышей, тщательно их вылизывала и оберегала. И при появлении кого-то из членов семьи предупреждающе ручала и не позволяла трогать малышей. Когда малыши шпицики спят, то они смешно дергают лапками, ушками и иногда чихают. Сейчас Буни стала оставлять малышей после кормления и проводит больше времени с нами в поисках общения. Но стоит только маленьким комочком запищать, она тут же бежит к коробке, чтобы проверить все ли в порядке. После родов моя красавица чувствует себя хорошо. Я перевела ее на корм для кормящих собак и четырехразовое питание. Так как лишнего веса у нее нет, а кормление отнимает много сил и энергии. Пиццули очень быстро подросли и я пришла к выводу, что в коробке им стало тесно. Они стали чаще пищать, потому что наползали друг на друга и будили. На пятый день щенки переехали на новое место жительства. Новым домом для малышей стал детский игровой манеж, который оказался очень удобным в использовании. Бони с удовольствием заходит к деткам, ведь теперь здесь можно спокойно лежать и растянуться в полный рост. Шпицикам в манеже тоже очень комфортно. После кормления они расползаются по манежу, не мешают друг другу и сладко спят, подергивая своими лапками. На седьмой день я провела контрольное взвешивание. Его необходимо проводить раз в неделю, до возраста двух месяцев. Во-первых, взвешивая малышей, мы можем наблюдать динамику роста и веса и понять, хватает ли им питания. Во-вторых, зная вес двухмесячного щенка, можно приблизительно рассчитать вес собачки уже во взрослом возрасте. Все щеночки за эту неделю прибавили по 190-200 грамм, что является нормой и значит, что нашим шпицикам питания вполне хватает. Большую часть времени шпицули спят, набирая силы, ведь впереди столько много интересного! Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам за просмотр! Всем пока-пока!